а Словацкая премия мира – это фактически первое международное признание того, что я делаю в программе SkyWay. Честно говоря, я не живу в прошлом, но надоело слушать эти вопли. В течение 40 лет, что я там то шпион, то преступник. Слышите по уголовных делах, которые заводят против меня? Почти десяток раз, когда мне отнимали все до нуля и знал, бы снова подниматься, я не живу этим. И по большому счету не имею зла на тех, кто доделал, потому что это была собственная тренировка. И спасибо за это обучение, за обучение надо платить. Да? Ну, ты просто иногда устаешь от этого, надо дает. И это фактически вот сейчас первое признание международное вот, правильности того, что я делаю. Поэтому премия, вот Словакская премия мира для меня очень важна, именно вот в первую очередь с этих позиций. И это сделала дружественная страна Словакия. Это не у меня на родине. У меня на родине отношение совсем другое. И от чиновников, и от прессы, в первую очередь желтая прессы. А здесь вот та теплота, с которой я был здесь принят, эти вот улыбки, пожелания, развития, движения вперед, ну, для меня это очень, очень важно. Потому что то, что я делаю, то, что мы делаем, а у меня уже минимум миллион, наверное, партнеров, это участников, среди них там сотни тысяч инвесторов. И мы как раз продвигаем идеологию мира на планете Земля. Давайте жить мирно. Давайте делать общие дела. И в интересах всех людей, а не отдельных стран. А тот мир, который существует, который создан, это фактически создано Цивилизация потребления. Потребляй как можно больше, за счет соседей. Если надо, отними, если надо, убей и забери у него. При этом все пути достижения целей приемлемы. И главная цель любой компании, это требование законодательства и за технологии тоже, это записано в уставе, получение прибыли. Если у всех организаций будет главная цель получения прибыли, то то, что происходит, только будет дальше усугубляться. Ничего хорошего не будет. Потому что неправильно у большинства людей миропонимание неверное. Непонимание будущего. И, к сожалению, если взять конституцию любой страны, любой. Там о планете, о цивилизации ни слова, есть только локальные интересы вот нашего народа, нашей страны, нашей маленькой территории. Ну, какая-то большая территория, как России. и плевать, собственно, на соседей, плевать на эту планету, знаете. и вот пока вот эти интересы будут преобладать, ничего хорошего не будет. Вот только хуже. Но у нас другая программа, другого понимание. И я уверен, что вот наше понимание придет и к другим. И тогда ситуация на планете изменится. Можно сесть за стол переговоров, можно обозначить общие цели и задачи, найти пути решения. И я давно показал, еще более 30 лет назад, в своих публикациях, и монографии, и вот, и конференции, который я организовал, это был в 1988 год по проблемам не ракетно своения космоса, что планетарно-транспортное средство это единственное решение, единственное, которое позволяет, исходя из законов физики, вынести индустрию в космос. А именно интерес индустрии, ну это же общество потребления, надо как можно больше производить как можно больше потреблять. И это делается с помощью индустрии. И пока будет индустрия развиваться на, в одной нише, как и биосфера, то индустрия убьет биосферу у человека. То своих дитя индустрию убьет э, своих родителей, Человечество. И только разделив пространстве, во времени разделить нельзя, мы можем, мы должны существовать в одно время с индустрией, а пространство мы можем их разделить. Есть ближний космос, мы можем туда спокойно вынести все это, и пусть наша индустрия нас и обслуживает, и это способно сделать только общепланетарные транспортные средства, которые могут выводить за один рейс абсолютно коллектив чисто 10 миллионов тонн грузов и до 10 миллионов пассажиров, которые будут там работать и обслуживать эту индустрию в ближний космос. При цене доставки э, примерно в 10 тысяч раз меньше, чем сегодня с помощью руки И вот э, те проблемы мира, которые существуют, и, и те тенденции, которые тоже существуют, я э, понял то, что цивилизация наша идет тупик давно, это на лет 40, э, даже может быть больше лет назад, когда в моде был римский клуб, который показывал вектор развития человечества и то, что человечество рано или поздно погибнет. Я тогда еще задумался, что этого можно избежать и стал искать пути решения этой проблемы. И даже создавал организации, чтобы осуществить эти планы. Это было в советское время и когда было разрешено создание альтернативных структур коммерческих я одним из первых создал в СССР Центр «Звездный мир» это Центр научно-технического творчества молодежи. Это была альтернатива «Звездным войнам», которые проповедовал тогда США. И поэтому я назвал вот Центр ТМ, который я создал, «Звездный мир». И тогда я начал привлекать специалистов, ученых, Получил на это грант Советского фонда мира, 200 тысяч долларов разработки аспектов отдельных этой программы Камир, где основной задачей было понимание того, что нужно вынести индустрию в космос. И с помощью ракеты это сделать нельзя. Это не ракетными способами. Я нашел решение, как это сделать, вообще планетарное транспортное средство. И тогда же, в 1989 году, была написана мною программа Экомир, где сочетаются два очень важных понятия. Сейчас это все стало острее. Экология, эко и мир, миропорядок, эко-мир. И еще тогда, это было 30 лет назад, то что программа писалась в 1988-1989 годы, Она есть у меня на сайте инженера Юницкого где есть даже структура цивилизации будущего, показывает, что есть биомир, это не человек, не человечество, это вся жизнь, которая есть в биосфере, где миллионы видов живых организмов, миллионы. И человек не самый главный в этой биосфере. Если переводить на биологический язык, то это скорее как плесень чашки Петри, которая вот съев все ресурсы убьет все. Я-то счет тогда понял. Поэтому должен быть еще мир разума, хома мир. Потому что мы отличаемся в первую очередь от животных тем, что у нас есть центр абстрактного мышления вот здесь. И мы способны абстрактно мыслить и способны понимать прогнозировать будущее и понимать, куда мы идем, и менять этот вектор, если этот э, путь ведет в тупик. И э, ну, там же есть в цивилизации будущего еще техномир. Вот три составляющие – биомир, хомомир и техномир. Вот программа «Комир» даже описана. Ну, главная награда, на самом деле, которая хотел бы это увидеть, то, ну, к чему я иду, Увидеть какой-то этап. Сейчас уже тестовые участки реализованы в Беларуси, где четыре типа подвижного состава, сертифицированных ездят, работают и достигают тех параметров, о которых я говорил. Но это только начало пути. Да? А хотелось бы увидеть миллионы километров струны дорог на планете Земля, увидеть миллионы спасенных чешских жизней, которые не будут, не погибнут в катастрофах транспортных, увидеть перепаханный асфальт, где будет гумус, который тоже по нашим технологиям будет там размещен, и на этом гумусе там, где был асфальт, будут расти цветы. И увидят энергетику, промышленность, химическое производство, размещенное не в нашем доме, в биосфере планеты Земля, а на орбите. Вот когда я это увижу, вот тогда я буду счастлив.